Тем не менее, все равно иногда хотелось в землю погрузиться еще глубже. Тогда и огня надо давать еще больше, ну, да, что чтобы было равновесие. Да, все правильно. Все равно ощущение да. вот этого равенства между ними какой-то вот правильно. Именно они закладывают принцип равновесия. Если на этом уровне принцип равновесия будет разрушаться в данном случае равно, равноценности, равноправия то будет нарушаться этот принцип вообще во всем, что есть в вашей жизни. А это бесконечная борьба, это бесконечный конфликт. Я либо хозяин-палач, либо раб-жертва. И другой позиции жизненное сознание занимать не будет никогда. А это всегда перекос. Услышьте меня, люди. Услышьте, это важно. Причина того, что вы занимаете определенную психическую позицию в этом мире, кроется в сочетании огня и земли. Выровняйте это, выровняйте и все остальное. Земля, конечно, я ее обожаю. Мы с ней уже давно нашли общий как бы, Ну, я больше по поверхности, я сильно глубоко не погружаюсь, но угу. это, наверное, связано с теми силами, которые, с которыми я познакомилась, с да. меня поддерживают. Поэтому я пока глубже не рою, не мне ручки. пока хватает. Да. Ну и равновесие, конечно, получил, плюс еще благодаря румам, целостности. Да, да. Ну молодцы, видите, вы уже начали это чувствовать, вы просто пока не привыкли так оценивать происходящее, к такой терминологии не привыкли. Главное, увидьте это, я хочу, чтобы вы это увидели, вашего огня должно быть ровно столько, сколько вашей земли. Мы недаром говорили о трех слоях земли, не напрасно мы акцентировали на этом внимание. И чтобы вам не хотелось о себе думать, на какой вы там слой погружаетесь, Огонь все четко обозначен для равноценности, для равновесия, потому что если вам будет хотеться больше Огня, а для вашей земли он не нужен, вы сразу же увидите этот катаклизм, состояние либо высшимой земли будет, да, либо состояние равновесия. Вы должны это увидеть для самого себя и понимать, как, с какими силами вам предстоит работать, с какими отправными моментами вам предстоит работать. Без иллюзий, коллеги, без иллюзий, все хорошо будет, вы не волнуйтесь. Да? Если вы хотите получить результат, вы должны точно понимать природу сил, с которой вы будете работать. Помните, чем бы вы ни занимались, в какой бы школе, каким магическим инструментарием бы вы ни осваивали, в любом случае стихии первичны, потому что магический инструмент, он эти стихии трансформирует. Если не будет что-то трансформировать, магический инструмент не сработает. Что трансформировать-то, 0 на ноль перемножать бесконечно, да? начните уж тогда делить, по крайней мере хоть заняты будете. Ну это вот видимо как раз от чисток, вот да. от всех чисток, от включения да. стихии. Да. Вот. вот это вот самое вот, в общем-то интересное. Да, отлично, есть, Значит, связь, любая астральная славы. грязь, это как фильтр, который искажает, как ваты, которыми уши обложены как анестезия прямо в мозг, которая сразу дается, блокирует некоторые части. А так ты это снимаешь, становится и чувствительность выше, и слышать начинаешь лучше. А за этим, за всем рано или поздно придет и понимание, иное понимание. У меня вот такое состояние, вы знаете, вот земля и огонь, не все равно равновесие с тем, что я хожу как единород. Да, есть, да. включаемые аджны, это как раз и есть показатель того, что да, есть равновесие. Мне кажется, мне uh -huh. единая да. да. Не бойтесь, не бойтесь, не страшно. А возг, да, как раз вы вот очень четко описали, вот как, как ему пришли все эти видения, как раз вот на таком состоянии, когда огня оказалось столько, что он проник в пласты, которые, ну которым сознание, мягко говоря, было не готово. Да, и то, что он там увидел, настолько его потрясло, что. Реализовать это, освободиться от этого можно лишь было только написав картину, написав музыку, там, убив кого-нибудь, да, ну, как маньяки действуют. Но в данном случае он создал величайшее произведение искусства. Но эффект как раз именно оттуда. Вот что такое случилось, да, откуда взялся огонь, к которому он был не готов. Ну, надо знать его биографию, причем в тонкостях. Вот обычно это так и происходит.